Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас детское вязание. Я вяжу детский плит хотя вы можете связать по этому мастер-классу любого любого размера плит. Но единственный нюанс, что он квадратный. Его, конечно, можно сделать прямоугольный, для этого квадратный, это для того, чтобы не делать никаких образцов не вязать образец не высчитывать все высчитывается почему так я сейчас объясню у меня 5 мотков вот этой вот пряжи elize Велюта. 68 метров 100 граммах такая велюровая пряжа мягкая очень приятная цвет у меня 3, 530 и вот мне нужно максимально использовать эту пряжу поэтому я решила вязать таким вот способом еще у меня один моток alize baby best 599, вот такой вот красивый кофе у нас с молоком, либо капучино, что это я не знаю, а это похоже на норку, и спицы 6 мм, хотя здесь рекомендуют спицы 8 мм, но кто со мной тот знает, что я люблю вязать спицами тоньше, чтобы вязать свободно.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 Итак, с чего мы начинаем? Мы вяжем по диагонали, начинаем с угла и набираем 3 петли: первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. Ну, как первый, ряд. первый раз 3 петли провязываем лицевыми петлями далее со второго ряда, вернее, первый ряд э, нечетный мы вяжем лицевыми, четный мы вяжем резинкой 1 на один и со второго ряда начинаем добавлять петли. Значит, в начале ряда, в каждом, в каждом ряду, мы вот так вот захватываем рабочую нить и выводим, перекручиваем ее, и таким образом у нас получается дополнительная петля. Далее вяжем резинка 1 на 1 вот лицевая, изнаночная, лицевая. Далее следующий ряд, воздушная петля снова, и нечетный ряд, все лицевые. Здесь у нас будут образовываться вот такие вот дорожки из лицевой петли, по ним мы определяем лицевой ряд. Хотя в этом узоре и лицевой, и изнаночный ряд, он очень красивый. Значит, здесь вот смотрим, где вот эта вот дорожка, это значит, что эта петля постоянно лицевая по лицевой глади. Значит, с изнанки она должна быть изнаночной. Вот я по этой лицевой петли определяла, как мне начинать, с какой петли мне начинать резинку всегда, потому что очень легко запутаться. Значит, изнаночная с изнанки вяжется, лицевая, изнаночная. То есть этот ряд я начинаю с изнаночной. Я делаю воздушную петлю и начинаю с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть изнаночная у нас попадает на вот эту цельную лицевую дорожку из лицевых петель. Следующий ряд лицевыми петлями. Здесь ничего не надо следить, потому что будет видно. Вот это лицевой ряд, где у нас лицевые вот такие вот дорожки. Здесь снова. Вот видите, вот дорожка через одну петлю. Следующая дорожка, значит она у нас будет изнаночная. Первая петля лицевой. Оборачиваем, делаю дополнительную петлю, лицевая, изнаночная. То есть они, в принципе-то, будут чередоваться, один раз изнаночная, одной, один раз лицевой начинать. Но э, дело в том, что очень легко запутаться, поэтому я себя контролировала вот так вот. В конце ряда последние две петли я определяла, вот, изнаночная, господи, лицевая, изнаночная то есть я начинаю следующий ряд изнаночная лицевая изнаночная и таким образом мы вяжем до до до до до того момента пока не вывяжем половину ткани либо не пока не достигнем э, той ширины и длины ну как бы по по вот этой вот части которая желаемая если у вас нет ограничения в пряже если есть ограничения как у меня то ровно половину пряжи мы вывязываем вот такую вот большую косынку на расширение вот она моя большая косынка провязала я ровно два с половиной мотка но она чуть чуть конечно растянута это такое понятие Растяжимая, да. Значит, что у меня здесь? У меня здесь 93 сантиметра, как бы по боку. И что я теперь делаю? Я теперь, то есть ширина одной стороны моей 93 сантиметра. Ну, там же будет еще обвязка, еще ВТО, так что не пугаемся теперь что я делаю я сокращаю в начале ряда как я добавляла теперь я сокращаю по одной петле в начале ряда каждого ряда в начале каждого ряда одну петлю я сокращаю теперь у нас наша косынка будет идти на убавление пока у нас не останется наши три петли так, девчонки, сейчас покажу, что у меня здесь. У меня здесь три петли осталось, которые мы закрываем. Вот я закрывала-закрывала петли, уже и спицы сняла леску. И закрываю теперь оставшиеся три петли. Все, у нас получился прямо, ой, квадрат, который мы вязали по диагонали. Вот Если смотреть схематически... Вот, мы начали в этой вот точке, да, и вязали вот так вот вот таким вот образом. При этом здесь мы добавляли петли в начале каждого ряда. Далее провязали половину вот до нужной нам длины до да? боковой части. Это если в том случае, если у вас ситуация не такая, как у меня и далее мы убавляли в начале каждого ряда и вязали вот таким вот образом на убавление теперь теперь что мы будем делать вот по всему периметру мы наберем петли спицы 3,5 миллиметра и baby best так я набираю с той стороны Чуть-чуть он получается косит, но вы не пугайтесь. Значит, что я, как я начинаю набирать петли? Значит, а, это вот. Вот отсюда. Смотрите, начинаем. Это наши три петли, которые мы закрыли. Здесь у нас будет центр. Начиная отсюда. Мы из каждой кромочной вывязываем по две петли. Раз. То есть одну я. Получается, тут не, не просто кромочная, тут получается вот кромочная. Вернее, там, где провязана две вместе, сейчас я вам еще покажу. Вот, видите, здесь провязана две вместе. Тут мы тоже набираем, исходя из разницы э, плотностей, вот кромочная. Раз и два. То есть одну я хватаю петлю за одну стеночку, а вторую насквозь За две вот образом я набираю эти петли и до второго и так смотрим я по одной стороне набрала 190 петель у меня получается вот до этой точки 190 петель это значит что для моего квадрата все стороны должны быть 190 петель Сейчас я покажу, как набирать по этой стороне, другую это мы сейчас набирали, по той стороне, где у нас были закрытия. Значит, здесь у нас в углах должна быть одна петля как бы по центру. Сейчас я ее... Дополнительная. Вот она по центру. Я ее набираю. Ага. Таким вот образом. Я обозначаю маркером. Вот так, теперь набираю по боковой стороне. Здесь у нас получается вот так. вот Тоже как бы из каждого ряда 2 петли у нас так 2 2 я наверное так значит по центру вот она петля здесь вот смотрите у нас раз 2 2 вот такие вот петельки как бы из каждой из них нам нужно постараться вытащить 2 вот я один раз ввожу спицу между где-то петлями, вторые, второй раз в петлю, и вот вторая моя, видите, вот она вторая. Опять между петлями и в петлю, вот таким вот образом. Вот третья, вот четвертая. Она Одна большая, одна маленькая. Ну и перепроверяем, чтобы было 190 петель на каждой стороне. И вот эту центральную, на углу везде одна петля еще дополнительная в уголке. Так, девчонки, что я вам скажу? У меня две пары спиц. Вот мое изделие. Вот он. Вот получается так, у меня не, не влезло все. Я решила вот так и взяла еще третьи спицы и буду вязать носок. Сначала вот одну часть, потом вторую. Что же я вяжу? Значит, вот у меня уже и слетело. Значит, вот она моя петля, которая у меня на углу. Она? Нет, следующая. Я ее вяжу как регланную петлю. То есть я делаю воздушную петлю лицевая воздушная петля. В следующем ряду я это провяжу лицевыми петлями. То есть, точно так же, как вот, я просто ее провязала, чтобы она была в конце той петли. Далее я вяжу лицевыми петлями. Э, вернее, все вяжу лицевыми петлями. И через ряд, в каждом нечетном ряду, я в четырех местах, где у нас вот эта петелечка по углу делаю вот этот вот реглан, классический реглан, то есть уголочек у нас там будет расширяться, чтобы получилось все у нас ровно и красиво, ну и так далее, сколько рядов я потом скажу, вот, вот сейчас скажу девчонки, вот смотрите, показываю как это, видите, вот они добавления, вот одна центральная вот эта вот петля, которую мы определили на угол на 4 угла и по сторонам от нее три раза добавления. далее идет вот сейчас я три раза добавления сделала шестой ряд связала четный, просто без ничего далее у нас идет 3 убавления, каким образом я вам сейчас покажу на каждом углу мы вот эту центральную ставим первой, провязываем 3 вместе. И так четыре раза далее отчетный ряд без изменений. Так еще вяжем 5 рядов. Три вот. раза делаем убавление. Так, девчонки, смотрите, вот такая вот у нас заготовка, значит, у меня здесь, видите, нужно затянуть на ту сторону. Ниточка выглядывает, значит, всего у меня здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать рядов, три добавления, так, значит, что у нас здесь есть, вот такой вот такая вот заготовка, да, здесь три убавления, три добавления, в итоге у нас нарисовался вот такой вот красивый уголочек, теперь что мы будем делать, теперь мы будем выполнять кетлевку, я думаю, в этом году уже все научились делать кетлевку, каждый уже связал эту шапку, ушанку, но для тех, кто не вязал, я покажу, значит, это петля, которая у нас на спице. вот Мы опускаемся вниз по ней и продеваем крючок. Но здесь вот хочу обратить внимание, что крючок не вот сюда, а захватываем основное вязание. Далее на изнаночной стороне снимаем эту петлю с левой спицы, захватываем рабочую нить и провязываем. Далее... Следующая петля, вот она. Продеваем на изнанку. Опять же, захватываем край основного изделия, чтобы он уходил во внутрь кетлевки. Снимаем петлю, и провязываем. Так, дальше следующая. Вот обязательно под изделие, под низ и провязываем. вот видите я продела под низ э, а изделие осталось вот таким вот образом Ой. забыла снять петлю, снимаем и провязываем получается вот такая вот обвязка обязательно следим за тем, чтобы край изделия, так как у нас большая, если бы не было вот такой вот большой разницы в плотности, у нас бы этой проблемы не возникало, но так как она у нас есть, то нам придется следить, вот видите, крючок попадает всегда, как бы, поверх основной детали, поэтому основную деталь мы принудительно должны запихнуть, Край ее под вот эту вот кетлевку. Ну и таким образом мы продвигаемся дальше, дальше и дальше. Вот иногда оно попадает. Так по всему периметру мы фиксируем эту обвязку. Вот я прошлась по периметру. Последние штрихи. Видите, по, по кругу оно шло-шло. И пришло к своему завершению теперь остается разутюжить И все Последняя петля, я ее еще раз вот продеваю из первой в первую, продену просто вот эту ниточку вот так вот и здесь. Обрезать не буду, продену сюда вовнутрь, в эту окантовку. Теперь я проутюжу его, подпарю, выровняю, все красиво, и скажу вам, измерю вам размеры. Девчонки, вот он мой плед получился. Снимаю финальную часть так, потому что я у дочки. Вот, кстати, тот конверт, который я вязала, вот, которые все возмущаются, но его им пользуются, и все довольны. Кстати, вот эта вот отделка, она из той же пряжи Baby Best. Значит, что я вам хочу сказать? И бутылка. Пока бутылка от моего внука. А дальше посмотрим. Дальше будет и внук. Значит, размер у меня из этого количества пряжи получился метр десять на метр десять. То есть, не маленький. Узор, узор двухсторонний. И там, и там он красивый. Вот. Ну, вот такие вот дела. Ну, и можно, соответственно, большой плед связать. Ну, то есть, любого размера. Что касается расчетов, девчонки, не знаю, как там считать по площади, наверное. <с>... Вот. У меня получилось так. Так что вяжите, девчонки. Я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.